Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Сегодня будем изучать новый танк 10 уровня Немецкий тяжелый, ну, нетипичный представитель для данной нации Если вспомнить, да, но сейчас буду говорить только про танки 10 уровня У нас в игре там есть Маус, есть ЕСОТ и Есть вот это там КП, КП, КПСЗ, КПФВ, не помню, да, сложные вот эти названия То есть это обычно все медленные, очень тяжелые машины с хорошей броней Э, ну, с кореновой подвижностью, естественно Да, чем танк тяжелее, тем, в принципе, обычно он <laughs> медленнее едет Так, а тут у нас все с точностью наоборот Эта машина больше напоминает по своим показателям средний танк, да К примеру, максимальная скорость вперед 50 километров при удельной мощности 16,8 То есть машина выглядит достаточно подвижной и больше, ну... По своим параметрам ближе к средним танкам, нежели к тяжелым. Ну, отсюда и выводы, что, конечно, танковать он тоже так, как другие немецкие танки 10 уровня не сможет. Да, сразу смотрим. Броня корпуса 140 мм лобовой проекции. То есть, ну, немного, но учитывать, да, там, э -э приведенку. Ну, навряд ли, конечно, танки 10 уровня не смогут его пробить в корпус без проблем С бортов вообще здесь 70 миллиметров с кормы 60, то есть ромбиком тоже здесь не получится Ну, такой танк, да, который быстро может где-то занять позицию и вести позиционную перестрелку, да, где-то скрывая свой корпус, играя от башни Ну, если посмотреть на картинку, да ну, понятно, у него огромная маска орудия, которая, скорее всего, не будет, наверное, особо пробиваться. Ну, хотя всякое бывает, да, там ПТ-шки у нас, особенно если зарядить золото, там бронепробитие бывает заоблачное, они некоторые танки в маску орудия без проблем шьют. Но тут еще, опять же, да, ну, не сказать, что огромный, но заметный вот этот крючок на, на башне, который, скорее всего, будет уязвимым местом, да, у большинства машин у нас как раз такие, если башни хорошие, ее пробить <связать> не получается, то лючки шьются всегда без проблем, так, кстати, броню башни я не озвучил, да, во лбу 190, ну, в принципе, тоже немного, но опять учитывать, да, вот эту вот огромную маску, то есть, ну, башни, наверное этот танк танковать все-таки будет, броня с бортов 140 миллиметров, с кормы 70 так, что у нас по орудию? Кстати, орудия выглядит тоже весьма неплохо. Средний урон 420, да, но ну, главное это у нас, конечно, не урон, да. да. Так, время прицеливания 1,7 секунды, то есть сводится орудие достаточно. Быстро разброс 0.33, то есть, если с хорошим, да, с прокачанным экипажем, там, ну, с определенными модулями, танк превращается в такого в снайпера, что на средней и даже на дальней дистанции позволит, да, там, без проблем попадать, выцеливать какие-то уязвимые места у противников. Углы вертикальной наводки на минус 8 градусов орудия опускается Ну, не сказать, да, что прям много, но больше, чем у многих, к примеру, советских танков, да, у которых с этим проблема определенная. Из-за этого неудобно играть на холмистой где-то местности, отыгрывать от рельефа, да, ну, минус 8 все-таки лучше, чем минус 6, да, хотелось сказать. Так, что еще тут? А? Время заряжания 12 секунд. Ну, то есть, да, если поставить сюда досылатель, там, опять же, да, я уже повторял, говорил про экипаж, то есть, ну, в районе 10 секунд время перезарядки. Будет у этого танка Да, остается один, наверное, главный вопрос Как этот танк можно будет заполучить Но в целом танк выглядит достаточно интересно Да, ну как у нас обычно Сейчас вот эти танки акционные Десятого уровня распространяются То есть если обычным игрокам была возможность получить это вот. Либо вот это конструкторское бюро, где мы собираем, но ну, навряд ли это будет так, потому что, да, у нас как, ну, уже на... <смех> не то, что по традиции, но уже два раза это событие происходило, и оно происходит обычно после Нового года, да, там Новый год заканчивается, выходит следующее обновление, это было в том году и в этом году, да, в этом году мы собирали Леона, в том году собирали э -э, советский тяжелый вот этот объект 780, который я как раз 780-го себе э -э, заполучил, Ангара. а вот в этом году решил, что не, Леон слишком дорогое удовольствие, обойдусь. А то так все потратишь, а потом вообще ничего у тебя не останется. Ну, навряд ли, короче, он будет так распространяться, но не знаю. Поживем, увидим, что может, разработчики что-то новое придумали, а может, этот там будет большинству игроков недоступен, да, ну, хотя, когда такие танки делают, да, вот, достаточно, вот, ну, по параметрам посмотреть, я думаю, пока что танк выглядит неплохо, не знаю, как он себя на супертесте там покажет, ну, еще невозможно еще не раз возможно будет какие-то параметры изменены, но для этого на супер-тест у нас машины отправляются, да, чтобы там протестировали, посмотрели, если танк слишком хороший, ему обязательно надо что-то отрезать, если он где-то, да, в каких-то компонентах игры не дотягивает, ему надо, да, что-то подкрутить, что-то прибавить, ну, для этого тестирование и производится. И поэтому новая машины, да, когда выходят, вот так ТТХ выкатывает, вроде изучаешь, кажется, машина достаточно хорошая, потом она претерпевает какие-то определенные изменения и может уже выглядеть не так интересно. Ну, ничего не поделаешь. Да, тут, возможно, под новостью <laughs> листают, пишу, пишет. Что что давайте уже одиннадцатый уровень пора делать. Нет, ну если провести аналогию, к примеру, с кораблями, где у нас, получается, уже одиннадцатый уровень присутствует, да, это супер корабли, но по факту это у нас одиннадцатый уровень. В танках, мне кажется, это очень ну, я бы, наверное, не хотел в танках, получается, чтобы был, появлялся С одной стороны, конечно, это выглядит интересно, да, более современные танки э, Разнообразие, опять же, в игру, да, много новых машин можно наклепать, наделать Но в танках, мне кажется, это будет вносить <с doit> более сильный диссонанс чем В кораблях вроде это особо незаметно, да, вот эти суперкорабли Ну, что у них там, ну, чуть больше прочности, примерно, да, урон там плюс-минус сопоставим по орудиям с, с теми же десятками. А вот если в танках делать одиннадцатый уровень, тут, мне кажется, будет очень огромная разница, да, там уже пойдет всякая, да, машина более современная, там какая-то динамическая защита уже, когда начала появляться, и... То есть, ну, я думаю, в танках вот эти <с> супер танки, ну, или одиннадцатый уровень, как проще говорить, мне кажется, пока что... Да не то, что пока что, а вообще не нужны, да, если хотите современные танки, делайте... Да? Другую игру с современными Танками Ну, хотя не знаю, да, как бы Поживем Увидим, может что-то все-таки в этом направлении Разработчики будут двигаться Игра все-таки должна развиваться, да, и сейчас В последнее время все танки, наверное, уже Которые существовали в игру уже давно Добавлены, и сейчас просто уже да, Придумывают там, по каким-то Чертежам создают, или да Просто где-то когда-то кто-то упомянул Какое-то название, ага, значит, такой танк Мог существовать, давайте мы его да, придумаем, что там не достает Сами чертеж составим <смех> В игру, внесем еще немного Разнообразия В общем, ладно, все, а то что-то я уже заболтался Всем спасибо за внимание Не забываем, подписываемся на канал Кому понравилось, обязательно ставим понравилось Всем удачи, до новых встреч, пока-пока